Расскажи мне немного о себе или Tell me a few words about yourself. Есть сейчас такое, что А что сказать? А как вообще перевести, что я чем-то занимаюсь, увлекаюсь на английский? Если да, то это видео точно тебе будет полезно. Меня зовут Вероника и это Puzzle English. Мы рассмотрим разные варианты, поэтому можно заскринить те, которые подходят тебе, чтобы потом повторить. Но сначала два быстрых совета. Если вы сразу не знаете, о каких именно увлечениях говорить, то подумайте, что ты хочешь, чтобы о тебе запомнили, или какой конечный образ ты хочешь получить. Даже если не брать спорт, а банально еду, можно создать образ поедающего пончики человека, а можно образ человека, который разбирается в еде и ходит по красивым местам. Понимаешь, о чем я? Второе, если говоришь про свою работу, то это не должно быть просто сфера деятельности или твоя должность А, например, что именно ты делаешь или что ты любишь в своей работе Общие понятия никогда не запоминаются Ну, теперь переходим к конкретным примерам Тут, на удивление, тоже сегодня будет два раздела Первый про работу-учебу, а второй про твои увлечения Первый раздел – работа-учеба Шаг первый I'm a и называешь свою профессию Вот я, например, учитель I'm a teacher Или можно сказать, я работаю кем-то I, a... I work as a teacher or I work as an analyst Шаг 2 Где ты работаешь, учишься? I work at Google or I study at Harvard University Амбициозно, да? Если компания не очень известная то можно вместо этого назвать просто индустрию Например, I work in fashion Я работаю в моде или she works in IT Она работает в IT-индустрии Вспомним наш лайфхак Сказать, что именно ты делаешь на работе, что именно ты любишь делать. Можно, например, как-то так. Мы помогаем компании продвигать их продукты в интернете. Мне это очень нравится. Или так, as a manager, I really like communicating with clients. People are so different. Будучи менеджером, мне очень нравится коммуницировать с клиентами, потому что люди такие разные. Второй раздел. Хобби и увлечение Как сказать, что вам что-то нравится? Первый вариант I'm into something Это то же самое, что I like something Например I'm into music I have singing classes every week and go to concert every month Я очень люблю музыку, я занимаюсь вокалом каждую неделю и хожу на концерт каждый месяц Или I'm into reading We have book club at work it inspires me Я очень люблю читать, у нас на работе есть книжный клуб он очень меня вдохновляет Следующий вариант I'm fond of something Это тоже то же самое, что I like something Например I'm I'm fond of yoga, I do yoga three times a week, it gives me energy. Я люблю йогу, я занимаюсь йогой три раза в неделю, она заряжает меня энергией. И последний вариант, как сказать, что вам что-то нравится. I'm a big fan of something. Это тоже то же самое, что I like something. Например. Я большой фанат искусства, я подписан на многих художников и на многих галерей. Это мотивирует меня путешествовать еще больше. А хотите, мы расскажем вам поподробнее про самые распространенные хобби? Или нет? Давайте лучше так. Напишите в комментариях, о каких увлечениях нам сделать видео. И мы расскажем, как поговорить обо всех по чуть-чуть. И, конечно, пиши плюс, если было полезно тебе это видео. С вами была Вероника и Puzzle English.